Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель ООС «Сведомие» Валерия натальева ковец и пресс-секретарь организации «Сведомие» Ольга Стыцун. Пресс-конференция у нас по обнародованию фактов о коррупционной схеме на коммунальном предприятии Центра обращения живых. Я хочу предоставить слово нашим гостям. Здравствуйте. Значит, произошло так, что к нам обратились зоозащитные организации с тем, что они подозревали коррупцию на коммунальном предприятии Центра обращения с животными. В общем, мы заинтересовались и начали изучить документы. И нашли много чего интересного, на самом деле. Мы сейчас все это покажем. Все источники абсолютно открытые, вы можете найти те же самые документы. Если вам станет интересно, мы можем их предоставить. Никаких проблем с этим нет. Значит, сейчас вам Валерия подробно расскажет все поэтапно. Мы покажем вот на слайдах все эти документы и те цифры, которые там указаны. Вот. И вы, я думаю, составите свое тоже личное мнение по поводу того, насколько это вот реально, нереально и куда делись деньги. Предоставляю слово Валерии. Здравствуйте. Ну, мы хотим показать только вершину айсберга, так как э, вообще правонарушений очень много, но не нам, в принципе, судить этим будут заниматься специализированные органы. а Мы пока хотим обнародовать. В данное время наши специалисты готовят э, запросы к специальным органам. И начнем с самого начала. В 2009 году решением с, сессии горсовета номер 154-09 было создано коммунальное предприятие «Центр обращения с животными». И в 2011 году они начали делать закупки для будивництва именно центру для ну, притулок, для бездомных тварей. 28.03.2011 года на официальном веб-портале закупок было опубликовано объявление про капитальный ремонт объекта по проспекту Гагарина 358 та Гагарина 360А для размещения миского центра утримания бесплатных тварин. Как мы можем видеть, документы отсутствуют. Это с официального сайта как бы взято, и документы отсутствуют. То есть, хотя по законодательству, даже 2010 года закона Украины должны быть опубликованы документация конкурсных торгов, протокол раскрытия, То есть, чтобы посмотреть, какие участники вообще участвовали в данном тендере и сделать вывод, то есть кто выиграл. Как мы можем посмотреть по акцепту. Победителем было признано товарыство замежной предповидальстве, ремонтно-будовальную фирму. и цена 3 миллиона 460 восемьдесят тысяч. Договор был заключен 30 мая 2011 года. В этом же году, то есть неизвестно данный договор, он вообще как бы, работы проводились, не проводились, но в августе месяца, 8 августа, мы опять видим, что было подано объявление на тот же предмет закупки, то есть на капитальное строительство по данным адресам. И, как мы видим, что они были отменены. Отменены, учитывая то, что документов также не предоставлено. Отменены они, потому что, как нам сообщают, что на участие в торгах было подано менее, чем две пропозиции конкурсных торгов. Но также проверить это мы официально не сможем, потому что документов, которые должны быть, в наличии нету. Также 29.09.2011 года опять-таки, опять по этому предмету закупки снова объявляется тендер. И начинается самое интересное. Как мы видим, уже присутствуют документы. И... Нас интересует именно Гагарин-360А, потому что на Гагарин-358 еще проводились отдельно тендера, но мы с вами сидели очень-очень долго, это рассматривали, поэтому мы взяли конкретно вот отдельный адрес. Что хотели сделать? Перекрытие рубероидом общей площадью 1080 квадратных метров по данному адресу. Акцептирует а, протоколе раскрытия, мы видим, что участвуют две фирмы, Рэмбудсервис и Будивельна Компания Харьки Будмонтаж акцептирует предложение Харьки Буд Монтаж и подписывают с ними договор на 3 миллиона восемьдесят одну тысячу двести восемь гривен, акцептирует в октябре месяце одиннадцатого года и подписывает договор 31 октября 2010 года. Далее переходим на двенадцатый год. 6 февраля 2012 года мы видим, что объявляет тендер на работы и завершение будивництва капитальный ремонт, опять-таки по этому объекту. Гагарина 358 и Гагарина 360а. Документы также в наличии, но удивительно, но конкретно тендерная документация не открывается абсолютно, пишут, что поврежденный файл, открываются только изменения. И мы опять-таки видим, что по данному адресу хотят сделать, снова-таки, ремонт мягкой покривлен, но уже на 300 метров квадратных. Соответственно, данных о том, официальных на веб-портале, они не публикуют. Договоры, в принципе, исполнялись, не исполнялись, деньги платились, не платились. Но, исходя из логического заключения, если они в прошлом году просили 1080 квадратных метров, в этом просят 300, соответственно, работы производились. И опять-таки, как мы наблюдаем, присутствуют две уже известные нам фирмы, Сервис и Харкевбудмонтаж. И опять-таки акцептируют... Ну, пропозицию Харьков Монтажа на сумму 4 миллиона 488 605 и 90 копеек гривен. Акцептируют 15 марта 2012 году и заключают договор 3 апреля 2012 году. Также, опять-таки, по этим адресам уже через месяц проводит снова тендер. В, которых, в котором опять присутствуют две эти фирмы, уже всем известны. Но сумма, соответственно, уже больше – 9 899 900 гривен 40 копеек. И снова у нас победителем определяется «Харьков Бутмонтаж». Документации конкурсным торгам мы не видим – в 2013 году Центр обращения с животными в годовом плане запрашивает снова на именно этот данный объект, хотя в 2012 году уже и были публикации официально в СМИ о том, что строительство будет полностью закончено. И как бы мы по тендерам видим, что работы из завершения будивництва, ну как мы наблюдаем, все-таки просят 4 миллиона 750 тысяч на эти два объекта. Потом делают изменения 24.05.13 году и уже сумму уменьшают на 1.534.000. 534 тысячи. Также объявляет на эту сумму тендер, но уже объявляет не как открытые торги, а как закупку у одного участника. Также мы нашли официально, официально была статья нашей Нагоршине опубликовано, где э, по конкретному тендеру э, их возмутило то, что за неконкурентной процедурой и аргументация была для того, чтобы э, додатковых рубить, именно чтобы с этим исполнителем они исполнили додатковые работы, но какие именно додатковые работы не на официальном веб-сайте ну, не опубликовываются. Как мы видим, что на тот момент э, да. на тот момент, опять-таки, Харки Будмонтаж получил данный заказ. С ним заключили договор на вышеуказанную сумму. И как ни удивительно, но данные торги отменяются после выхода статьи ближе уже летом, 7 июня 2013 года, торги отменяются в связи с отсутствием дальнейшей потребности в данных видах работы и услуг. Вот эта статья официальная. Она официально на сайте Харьковского городского совета, где на тот момент руководитель Харьков Будмонтажа Богдан Далына рассказывает, что уже к маю месяца работы будут окончены. Вот мы видим это директор. Богдан -Долина. Да, это. Он был директором Харьков будмонтажа Да, Харьков Будмонтаж. -буд да, обратите на это внимание. Также мы видим, в 2014 году адрес, данное строение по адресу «Гагарин-360А» передается от Центра обращения с животными, передается коммунальное предприятие «Харьковспецстрой». Как мы можем наблюдать, что первис данного строения оценивается в 315 504 гривны. Ну, как бы удивительно, да, столько денег выделяли и выделяли на протяжении трех лет, а первис как-то абсолютно не увеличивается. В этом году в общей сложности ну, на два адреса, именно конкретно по данным закупкам, наши гроши указывают свыше 20 миллионов, но есть еще отдельно закупки, которые были, проводились по адресу 358. Мы на данный момент не берем именно этот адрес передали. и коммунальное предприятие Харьков Спецстрой в этом году это последние изменения, которые были внесены в годовой план 10 июля 2015 года на этот адрес просит 5 миллионов гривен. Опять. То есть на просили просили, да, или вот передали и, вот, и просит. Но это еще не самое интересное. Оказывается, что на данный момент директором Харьков Спецстрой является Далина Богдан Михайлович. Да, то есть он ремонтировал, ремонтировал, теперь уже собственник. Теперь Передали, просится. и он является теперь директором теперь коммунального предприятия. Само это здание? Что да, происходит. само здание. Мы съездили и... Фотографировали. Да, который проводился ремонт. Ну смотрите, вот это так оно выглядит. После всех лет ремонтных работ, покрытия, перекрытия, вот... Такое вот это, вот да, это 360А, да. а, на которой на балансе ремонт... было у центра обращения животных два адреса. Это Гагарин 358 и 360А. Как мы видели до этого, вышеуказанный был документ, что они хотели вроде как сделать автомойку. То есть, но позиционировали это и закупали как на ремонт для притулку беспритульных тварей. Но, соответственно, по данному адресу работы не проводились. Ну, я думаю, видно просто наглядно, да, если столько миллионов, перекрывали крышу, а как бы смысл там перекрывать крышу, если вот оно вот такое вот, ну, да, собственно говоря. И вот это здание уже перекочевало в другие руки и снова просят денег, ну и возникает, мне кажется, у любого человека массу вопросов. Ну, просто наглядно видно, да, как бы столько лет и такой результат. Даже если ссылаться на закон Украины про удержание закупивли конкретно 2010 года, там указывается понятие «змова». То есть, учитывая то, что две фирмы, одни и те же, сколько лет подряд участвовали, и одна фирма постоянно выигрывала и получала миллионные заказы. То есть, ну, факт «змова» убачается, но данный факт, конечно, будет уже расследовать специализированные органы. Мы планируем обращаться в милицию, также в Государственную финансовую инспекцию, мы подготавливаем запросы. Вот. И они уже да, могут доказать, мы же не можем как бы, никого обвинить на данный момент. Просто очень много интересных вопросов возникает. Я думаю, вот вы просмотрели, да, и тоже явно по документам, при том это все в открытом обращении находится, и непонятно, как, как так происходит. Они, конечно, будут делать свои выводы, там, искать уже виноватых, но, тем не менее, подозрения есть. То есть всего, получается два здания, на которые постоянно выделялись деньги, постоянно деньги, и вот эти вот здания вот это как-то... Понимаете, Нет, в чем смотрите, дело? И, и, и, дело в том, что каждый год выделялось конкретно, проводились разные тендера. Отдельные тендера проводились только по Гагарина 358 зданий, но также проводились, почему-то, я не знаю почему, но это уже собственнику, как бы решат распорядителю денег, которым является департамент жилищного хозяйства, что проводились также закупки по двум адресам, еще отдельно, по Гагарин 358 и Гагарина 360а. То есть Гагарина 358 это центр обращения с животными. Там, ну не знаю, как бы мы так еще не смотрели конкретно. А второе здание, не вот, смотрели, это вот Гагарина 360А, поэтому... да? они просят на два здания. Вот первое там 358, там ну, нормально что-то происходит, да? как бы, там, с Учитывая сборами. то, что параллельно также проводятся тендера на вот, а именно на это здание 258. они же просили денег, и э, в некоторых моментах мы показывали, да, там документ, где написано именно там смена э, э, покривли по на Гагарина 360А. Да, да. как бы да и вот она 360 а то есть 358 это центр обращения животных, 360 а находится за ним ну как бы и вот так то есть, видно. изначально планировалось что здесь будет что-то вот для КП центра обращения Да, да. потом они решили вроде как почему-то в плане автомойка ну что тоже не непонятно а потом, тоже непонятно. Тоже непонятно, да? вот. а потом КП, взяли и отдали они... ну, нет это от КП центр обращения животных проверять бы он изначально обратился, почему решили защитные организации обратились. Ну, они именно там, что касается животных, да. там отдельные вопросы стоят посмотреть по закупкам. Но они обращались именно э, по поводу отлога животных, по поводу обращения. То есть это надо брать. Да. Мы вообще занимаемся изучением э, закупок государственных, за государственные деньги. Да? То есть мы берем эти закупки и смотрим так, чтобы все там соответствовало законодательству. Цена, соответственно, процедура, все эти протоколы. И вот. И они к нам обратились с тем, что они подозревают, что, возможно, там есть какие-то схемы. То есть утверждать этого они тоже не могли, как в принципе и мы. И мы начали искать, и здесь было это здание 360А. Ну как бы да, оно есть, оно везде в закупках проходит. Собственники мы сегодня. Да, это сегодня. собственность. Да. Да, да, но на балансе предприятия изначально было Центра обращения животных, а на данный момент на балансе коммунальное предприятие Харьков спецстрой mm -hmm. было передано. Вот. И они просили тогда на него денег, теперь оно принадлежит Харьков спецстрою, теперь Харьков Спецстрой тоже просит на него денег. Вчера, позавчера. Позавчера делали. Вот да. это. Позавчера вот. буквально Это, это, это недавний буквально mm -hmm. вчера, вот, позавчера. Позавчера. Тендером, а, а, на еще не выиграли. Было передано Чего по пыль? решению в четырнадцатом году, в июле месяце. 9 числа, если не ошибаюсь. 9 июля 2014 года было передано на баланс Каркас спецстроя. Но только в этом году они просят вот, деньги. Решение, и и как бы, еще не проводили тендера, потому что они внесли изменения в годовой план, начали просить только с июля месяца этого года. Вот год назад, эти 9-8, решение о передаче. И это здание оценивают в 315 тысяч, 504 гривен А там просто вы же показывали... И хотя вы что, да. что у него уже на 20 миллионов должны были Ну это не это наши уже подсчитали, а если считать абсолютно все, ну мы не экономисты, плюс поэтому плюс-минус, плюс в среднем как вот ну, СМИ указывать, что свыше 20 миллионов. Ну вот, вы, вы еще сами вот, смотрите, видите, суши ремонт суши? Мякоя по Кривле, да. например. Видно, что 360А, 300 метров квадратных, это техничное завдание было да? То есть это о том, что мы говорили, тут написано, что это автомобиль, это тресла 360А. Но Потом, мы все документы конкретно мы проверить не могли, потому что документация, да, была закрыта документация. Вот, видите, Может, они за треслю -то тоже, это из технической завдание тоже, да? По объекту с адресом Гаррина 360а плановцы перекрыты по Крымля площадью 1080 метров квадратных. Ну пока однокоррупционные схемы выявили. Да, ну это то, что явно очень. Ну вы же согласны, на вот, фотографию, это то, что э, вообще же коррупционные схемы наиболее завуалированы, да, это такое, это просто mm -hmm. не увидишь. А здесь просто более явно видно. Поэтому если, ну, мы будем продолжать заниматься этим вопросом. Во-первых, что касается конкретно этого случая, да, писать запросы, ждать ответов, вот, обнародовать их, конечно же. А, а дальше мы будем дальше изучать закупки, смотреть, где там и соответствие. точно так же мы будем ставить в известность, показывать, написать запросы. запросы? Документ... Нет, ну, нет такой возможности, допустим, общественности, обратиться в органы прокуратуры с нарушением... Так, оно же так и обращается, это же не, не просто. То есть, Но для... изначально в милицию, для того, чтобы они проверили факт правонарушения, если действительно таковое есть, совместно с... Державную финансовую инспекцию, то есть уже будут открываться дела, передаваться прокуратуре, как по законодательству. Далее. Да, это же тоже процесс. Готовятся обращения для того, чтобы получить ответ. Действительно, этот факт присутствует. На ближайшие пару дней обращения в ходу там же ж есть четко по законодательству, то есть, да, обращение, допустим, на следующей неделе там, мы напишем и отправим, да, ну, например. Но есть же там период, за который они должны ответить, да, это а все где? четко в законодательстве. На следующей неделю уже обращение будет. Вот, так, и, и дальше там будем уже смотреть по ситуации, в которой будет происходить. А вы получаете, как вам обращение, пока только в инвестицию? Нет, в государственную финансовую инспекцию, в милицию будем отправлять нам. А уже исходя от их ответов, будем координировать наши дальнейшие действия. Планируете подавать суд, если подтвердят? Ну, конечно. Да, конечно. Подождать. То до конца? обязательно. Конечно, до конца. Но, в смысле, начинать, если не доводить до конца. Да, еще будем смотреть закупки, искать какие-то варианты. Мы, в принципе, изучаем закупки. Это как один из видов. Да, наша деятельность – это изучение закупок. Вот. И все, которые закупки мы находим нарушения, мы обращаемся абсолютно по любым закупкам, которые есть, там, нам кажется, да, по крайней мере, что-то что, что там нечисто, мы обращаемся и ждем ответов. А где вы публикуете свои данные на официальном сайте? На сайте svedomi.org, да, это сайт, у нас же, как бы наша организация представлена в Киеве, Львове и Одессе. Вот, пока есть харьковского сайта, как видно, есть, нету, есть общий сайт. Вот. Ну, у нас еще есть страница в соцсетях, вы можете найти, и мы там тоже обычно пишем о том, что происходит. В принципе, по результатам, которые мы получим ответы, мы проведем пресс-конференцию, расскажем, как бы, чего именно мы добились да, от этих обращений. Как, ну, это, как это первая схема, которую Или были еще какие-то прецеденты? Ну, там... Э, нет, именно прецеденты были. Мы написали обращение, но там не столь значительные. То есть там либо технические ошибки, возможно, допустили как бы заказчики при проведении процедуры закупки. Но ну, это уже органы будут разбираться. Ну, в принципе, Но, не значит, работаем, собственно говоря. Мы с июня работаем. А по закупке в сфере медицины рассматриваем? Ну, так Рассматриваем. А мы просто все абсолютно по закупке, то есть вот так открываем мы по, по очереди. Просматриваем абсолютно все, ну так, все на свои глаза. Спасибо да? большое. Хорошо, спасибо.